Всем привет, народ! Еженедельный выпуск новостей уже здесь. Не буду долго тянуться вступлением, так что погнали! Bethesda объявила в своем блоге, что выпустит Doom Eternal и The Elder Scrolls Online на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом владельцы игр на PlayStation 4 и Xbox One получат их новой версии бесплатно. Однако, Bethesda не назвала даты выхода игр на новых консолях и не уточнила, будут ли у них какие-то изменения. Компания лишь попросила игроков подождать несколько недель, и тогда они поделятся информацией об этом. Учитывая, что команда Bethesda, по ее словам, сейчас тратит все силы на портирование игр, то они могут выйти уже в конце 2020 года с релизом консолей нового поколения. Авторы Epics Legends официально анонсировали шестой сезон, который в этот раз получил название Разгон. Стартует он уже совсем скоро, 18 августа. Ключевыми нововведениями сезона станут героини Рампард, способности которой завязаны на модификациях и пистолет-пулемете Вольт, прибывший в игру прямо из Titanfall 2. По традиции старт нового сезона сопроводят с запуском нового боевого пропуска каждые уровни которого будут открывать игрокам различные косметические предметы. В ближайшие дни авторы должны опубликовать более подробную информацию о рампарте. CD Projekt Red объявила о том, что следующая трансляция Night City Wire, посвященная Cyberpunk 2077, пройдет уже 10 августа в 19.00 по московскому времени. Разработчики обещают рассказать о классах, оружии и шведской группе Rufusit, которая сыграла роль группы самураев в Cyberpunk 2077. Напомню, что на предыдущей трансляции Night City Wire разработчики показали игрокам новый трейлер и геймплей Cyberpunk 2077. Помимо этого, CD Projekt RED анонсировала аниме по вселенной игры от студии TIGR, которая выйдет в 2022 году. А вот разработка мультиплеерного ответвления The Last of Us 2 далеко не новость, так как об этом давно известно от самих авторов. Тем не менее Naughty Dog не торопится с демонстрацией геймплея онлайн-режима, поэтому за нее это решили сделать игроки. Сеть утек небольшой 11-секундный ролик, в котором показали небольшой отрывок из мультиплеерного матча. Ранее авторы отмечали, что мультиплеер The Last of Us 2 порадует фанатов серии эволюции систем фракций из оригинальной The Last of Us. Сама игра в целом должна отойти от первоначальной концепции и стать единым целым с основной игрой. Изначально добавление мультиплеера в игру планировалось еще на релизе. Однако позднее авторам пришлось бросить все силы на разработку одиночной кампании, а мультиплеер отправился в дальний ящик. На данный момент неизвестно, когда именно выйдет мультиплеер за Last of Us 2. Из финансового отчета Activision стало известно, что следующая часть Call of Duty от Treyarch и Raven Software выйдет до конца 2020 года. Treyarch – Трей Арч, одна из трех студий, которая занимается разработкой игр серии Call of Duty. Другие две студии – это Sledgehammer и Infinity Ward. После разработки Black Ops 4, Treyarch не должна была работать над новой Call of Duty до 2021 года. Однако из-за расхожих методов работы у Sledgehammer и Raven Software, Activision решила задействовать Treyarch. Несмотря на то, что Activision до сих пор не анонсировали игру, нет сомнений, что ей станет очередная часть Black Ops, которая на данный момент известна игрокам под названием Red Door. По слухам, анонс новой части должен состояться в пятом сезоне Call of Duty Warzone. На прошедшей китайской выставке China Joy 2020, посвященной видеоиграм, которая проходила в Шанхае, Blizzard продемонстрировала новый геймплейный трейлер Diablo Immortal, мобильного спин-оффа серии. Сам ролик длится 3 минуты, и в нем показали игровые модели персонажей, интерфейс, способности и обновленный внешний вид Баала, главного злодея из Diablo 2. Помимо этого, игрокам продемонстрировали 6 классов Варвара, Крестоносца, Охотника на демонов, Монаха, Некроманта и Колдуна. Однако в ролике не показали чародейку. Неизвестно, добавят ли ее позднее, или компания решила забыть про этот класс. Дата выхода игры неизвестна. Diablo Immortal будет доступен на Android и IOS. Студия Cold Symmetria опубликовала свежий трейлер хардкорный экшен RPG Mortal Shell, в который, помимо прочего, показали точную дату выхода — 18 августа. Игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК. На последний проект станет временным эксклюзивом Epic Games Store. В Steam игра появится лишь в 2021 году. Напомню, что ключевой особенностью Mortal Shell на фоне других Souls-like проектов стала возможность вселения в тело убитых противников. Каждое тело обладает не только своими характеристиками, но и особым пулом способностей. На этом все интересные новости закончились. Да, я понимаю, что их очень мало. Надеюсь, на следующей неделе их будет гораздо больше. Также прошу вступить в мою новостную группу ВКонтакте. Ну и само собой, если вам понравилось видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Увидимся с вами в следующую пятницу.